Всем привет! Сегодня поговорим о том, в каких форматах видео снимается на DJI Osmo Pocket. Итак, форматов таких всего лишь два. Это mp4 и WoW формат. Разница между ними существенная. Мы их просто сравним, а более детально, если вам интересует в каком формате снимать, вам лучше будет выбрать для себя отдельно Пересмотрел гору видео на ютубе на эту тему, перечитал тонну литературы там же. Ну что, по кому была интересна данная тематика ставим палец вверх либо вниз оставляем комментарий подписываемся на канал всем пока